Данные об этой операции мы получили от нашего шпиона в России. Посылка находится на борту грузового судна. Эстонский регистрационный номер 52775. Экипаж небольшой. На борту будет охрана. Можно применить силу. Экипаж разрешено регулировать. База говорит молод 24. Видим цель. Расчетное время прибытия 60 секунд. Вас понял 24. Темнеет. 10 секунд. Проверка связи. Переходим на шифрованный канал. Оружие к бою! Огонь по усмотрению! На мостике чистки стрелять! Оставайся на борту, пока мы не расчистим палубу. Прием. Все ко мне. Вас понял. На лестнице чисто. Последний раз. В коридоре все чисто. Сладких сынов. Жилых отсеков чисто. Идем дальше. По фронту на палубе чисто, по сигналу вперед. Готов, сэр, рассредоточиться. Дистанция 3 метра. Двое на платформе. Я их вижу. Огонь по усмотрению. Вас понял. Террорист нейтрализован. Цель нейтрализована. У нас гости. Молод 2-4. Террористы на втором этаже. Вас понял, вылетаем. Б6, у молот качать топливо. Мы уходим. Орлан будет на станции для эвакуации через 10 минут. Вас понял, Молот. Уолкрофт, Гриффин, прикройте 6 Остальные за мной. Вас понял. Это я приберегу для более близкого знакомства. Золотые слова, дружище. По моему сигналу пошли! Проверить углы! Проверить углы! Пошли! Проверить углы! Слева все чисто. Справа все чисто. В коридоре все чисто. Идем дальше. Справа все чисто. На лестнице чисто. Движение справа. Террорист нейтрализован. В коридоре все чисто. Проверить углы. Проверить углы. Слева все чисто. Готов, сэр. Идем дальше. Ждать моего сигнала. Жду приказа. Спрыжка. Пошли. На помосте чисто. Я прикрою. Давай наверх. Вся ко мне. По фронту все чисто, террористов не видно. Идем дальше. Так держать. Все тихо. Газ справа. Выполняю. Кажется тихо. Всем быть на чеку. Террористов не видно. Быть на чеку. Готов, сэр. Пошли! Слева чисто. Справа все чисто. Пошли. Движение справа. Идем дальше. Все чисто пошли слева все чисто справа все чисто быть на чеку ждать моего сигнала первый готов второй готов по моему сигналу пошли Террорист нейтрализован! Наложите обстановку! Все чисто! Вас понял. Получен сильный сигнал, сэр. Кажется, тебе стоит на это взглянуть. Хм. Здесь на арабском. База говорит B6. Мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, Б-6 вам приближаются два летательных аппарата. Хватайте, что можно, и убирайтесь оттуда к черту. Быстро идут. Наверняка миги. Нам лучше уходить. Суп, хватай декларацию из ящика. Быстро! Да, я П-6, как слышите? П-6, заложите обстановку! Черт, что это было? Отвечай, башей, где ты, черт, тебя дери! Вас понял, сматываемся отсюда. База докладывает Орлан. Посылку забрали, возвращаемся на базу. Конец связи.